Отлично. Давайте начнем с чего? Начнем с того, я хочу вам донести и рассказать суть названия дивиденда, то есть как оно нам родилось, потому что я всегда то есть анализирую, как, допустим, как лидер или просто как человек с активной позицией, что я продвигаю, то есть какой смысл в этом заложен, потому что если смысл заложен какой-то непонятный, то есть ну так себе, нет смысла, да, то есть возникают вопросы. Так вот, когда мы закладывали, задавали название дивиденда, командно думали. У нас были, было две задачи: две основные задачи. Первое это сделать название актуальным. И второе это сделать название народным, чтобы, соответственно, оно близко было к людям то есть к нам, с вами. И изначально было название у нас дивиденды. По-русски дивиденды. Но потом мы поняли, что нужно что-то современней, да, и сделали DVD-НДО. А сам токен, который у нас есть, называется DVD, DVD-токен, он, соответственно, про народность, да. Ну, кто из двухтысячных, тот поймет, соответственно, что это за токен вообще, точнее, в чем прикол. DVD, да, то есть DVD-диски у нас раньше были, мы могли фильмы там смотреть, да, у кого-то, возможно, еще до сих пор они дома есть, да. То есть это про элемент народности. Вот, то есть мы соблюли баланс такой. И если посмотреть на логотип, то здесь тоже на самом деле заложен баланс. Как в цветах, так и в формах. То есть посмотрите, буква D, как она изгибается, то есть как, как сочетаются цвета. То есть здесь все сбалансировано. Давайте начинать. Соответственно, про логотип я вам сказал. Содержание. Uh, про содержание понятно. Сразу скажу, что uh, у нас небольшая задержка в трансляции, вот, и uh, я могу небольшие паузы сделать, потому что я вам что-то говорю, и до вас доходит примерно там, через минуту, через две, то есть uh, обратная связь. И я не могу в режиме реального времени отслеживать, что конкретно я говорю, поэтому буду к вам периодически обращаться и задавать вопросы. Окей, okay? окей, uh, okay. все, погнали. Uh, что такое дивиденда? Возможно, вы уже слышали все это, знаете, но я вам так скажу, это вы точно не слышали То позиционирование, которое мы сейчас выстроили, оно сейчас будет, соответственно, ну, таким, какое вот сейчас мы его презентуем Это прям мега важно и важно это все передавать именно в таком формате, как оно есть Дивиденда – это молодое, новое, молодое, но очень амбициозное сообщество частных инвесторов, основная цель которых – жить на дивиденды от инвестиций, высокодоходные интернет-проекты и консервативные инструменты. Что подразумевается под молодое и под новое? Молодое и новое, то есть это плюс-минус слова-синонимы. То есть, ну это не значит, что только молодые есть в дивиденд, да. Я знаю, что у нас есть партнеры, которым и по 70 лет, и больше, да, то есть есть и взрослые люди. И в основном, то есть у нас очень осознанная взрослая аудитория, я знаю. Причем люди, которые разбираются в инвестициях, меня это очень радует на самом деле, да, когда дают обратную связь. Вот, молодое подразумевается под тем, что оно только зарождается. Новое, то есть молодое, и амбициозное, самое важное. То есть амбициозность – это важный критерий, Который не привязывается никак к возрасту, то есть в любом возрасте можно быть амбициозным. И основная задача это жить на дивиденды от инвестиций, то есть стать некими рантье. Это кто такие рантье? Это люди, которые живут как раз-таки от инвестиций. То есть они не предпринимают никаких действий физических для того, чтобы э, иметь доход. То есть у них есть постоянный пассивный доход. Так вот, задача дивиденда это создать всем нам пассивный доход приоритизировано от консервативных инструментов. То есть, что это значит? Создать доход от тех вещей, которые не исчезнут в нашей жизни. То есть, не смогут закрыться компания, не сможет произойти, не знаю, что-то, там что, что человек-админ ушел из компании, все, деньги исчезли. То есть, задача вам, нам всем создать капитал именно в таких весомых инструментах, то есть, в недвижимость, в коммерцию, куда-то еще. То, что у вас нельзя будет забрать, понимаете, никто у вас это не заберет. И задача дивиденда, чтобы 90% денег лежало именно в таких инвестициях. И только малую часть мы будем распределять по высокодоходным инструментам. Это я в дальнейшем вам говорю уже. Вот, дальше. Ситуация на рынке. То есть мы проанализировали и пришли на самом деле в такое, как вам сказать, в такой шок на самом деле, да, когда мы поняли, что на рынке, ну, то есть рынок, я подразумеваю, что это вот все мы, все мы с вами. Ситуация следующая, что у большинства людей, это 90%, капитал менее 100 долларов, представляете? То есть просто банально у людей на карточке меньше 7 тысяч рублей. То есть это примерно ну, там 3-4 тысячи рублей в среднем. Просто денег на карте у людей. Это те люди, которые хотят инвестировать. Это те люди, которые хотят развиваться, которые хотят расти, которые следят за многими в инстаграме, в ютубе, где-то еще, да, то есть смотрят различные блоги и э, хотят, соответственно, э, в этом начать разбираться, но не знают, как, понимаете, то есть не знают, как. 9 процентов, мы вывели статистику, капитал примерно 1000 долларов, то есть это примерно там 170-100 тысяч рублей свободных для инвестиций, но эти люди не знают, куда инвестировать, то есть э, есть деньги, есть желание, есть возможность, но они не знают куда и зачастую идут и начинают вкладывать в различные финансовые пирамиды, в хайпы, э, в какие-то компании однодневки и просто теряют свой капитал и возвращаются обратно, понимаете, то есть у них пропадает желание, я сам таким был, пропадает желание вообще в этом разбираться, и только у одного процента капитал более 10 тысяч, и в чем решение, в чем суть наша, то есть какую задачу мы решаем, все, потому что говорят, знаете, подчастую, э, нужно попадать в 1%. Нужно быть первым, занимай место, что-то еще, да, то есть э, приходи первым. Знаете, как я считаю, вот искренне скажу вам, э, несмотря на то, что я 6 лет в бизнесе, точнее, исходя из того, что я 6 лет в бизнесе, и именно сетевом, и в инвестициях, и в традиционном бизнесе у меня свой был, связан с э, субарендой квартир. Э, я вам так скажу, для того, чтобы попасть в 1%, чтобы быть именно первым, нужен опыт, нужен э, определенный багаж знаний и э, поражений, и побед за спиной для того, чтобы прийти в 1%. А сразу просто так, про, ну просто прийти и сразу же э, стать первым, Мало у кого получается, то есть у единиц. Это нужно определенной наглостью обладать, нужно определенными качествами все равно обладать для того, чтобы это сделать. И мы поняли, что все говорят, нужно прийти в один процент, но никто не говорит почему-то, как из 90 вернуться в один. То есть как обратно, как обратно, если ты упал, если ты даже, допустим, не знаешь, как попасть, как прийти в один процент из 90. И мы это решение даем. То есть основная ситуация, то есть ситуация на рынке, и основная задача проекта, исходя из ситуации, это как раз-таки помочь в максимально короткие сроки перейти в 1% как можно большему количеству людей. Это основная задача. И если дальше смотреть, то есть цели проекта, то, что я сейчас проговаривал, как раз-таки, за счет чего мы это сделаем? За счет чего мы поможем большинству количеству, большому количеству людей перейти в 1%. Первое, то есть это благодаря уникальному маркетингу плану механизму э, маркетинга, да, мы сможем объединять частных инвесторов из всех интернет-проектов в самое большое инвестиционное сообщество в СНГ, а дальше еще и в мире, то есть мы будем разрастаться на разные языки, будем переводиться и так далее. Вот. Сразу скажу, что мы не тянем на себя все одеяло, мы не забираем у вас лидерство, мы не говорим, что нужно только дивиденды развивать, мы не говорим, что нужно только сюда весь фокус внимания смещать. Нет, мы просто даем вам которого нет на рынке. Мы поняли просто, что альтернативного решения, нормального, адекватного, где есть адекватные люди, где есть энергия, где есть а, крутые люди, где есть цель и где есть видение, которое вы дальше, соответственно, в дорожной карте увидите, когда я вам покажу, их просто нету, и мы решили сделать, понимаете. Вот, и а, то есть, это основное. Благодаря маркетинговому плану и механизмы, которые мы сделали, мы сможем объединить это все. А второе, то есть помо... сможем помочь самым целеустремленным и активным участникам сообщества создать инвестиционный капитал для инвестиций от 10 тысяч долларов. То есть если вы действительно хотите, если вы настроены создать себе капитал, вы сможете это сделать в дивиденда. закрыть себе какие-то финансовые вопросы. Да, то есть э, машина, квартира, э, не знаю, одежда да, Вы сможете здесь вопрос решить Благодаря маркетинг-плану Благодаря тому, что есть начисления от распределений вот, Благодаря бонусам арене Про которые я тоже сейчас расскажу э, И всему остальному Вы сможете создать капитал, если хотите Если вы просто положили денежку, например да, Принесли 300 рублей и хотите приумножить два раза Вы просто тоже, вы должны тоже работать Есть два вида работы Первый – это работать то есть приглашать активно. Можете себе записать. Два вида работы в дивиденды. Первое – это приглашать людей. Второе – это просто ждать. Ждать – это тоже работа, я считаю. То есть когда ты тратишь время, когда ты постоянно контролируешь начисления, когда ты тратишь время на чаты, пишешь, возмущаешься, там, что-то еще. Это же тоже работа некая, согласны? То есть есть два вида работы – ждать и приглашать людей. Какой вид работы вы будете использовать – это ваш, ваше решение. Так что то есть принимайте здесь решение сами. И третье, за счет чего мы это сделаем, цель э, создать для участников сообщества, то есть мы создадим IT-платформу, на которой в одном месте будут собраны все необходимые знания, сервисы и проекты для успешного инвестирования. Представляете, за 300 рублей, то есть если дальше вот мы вернемся, за 300 рублей ты получаешь все это, то есть инструменты, э, инструменты, знания, сервисы и проекты для успешного инвестирования. То есть просто по факту за 300 рублей ты получаешь все необходимое для того, чтобы стать успешным и ну, просто реализоваться в жизни. Университеты мы ходим сколько лет? По 5-6 лет жизни свои тратим, отдаем огромнейшие деньги. Для чего? Для того, чтобы пойти работать за 30 тысяч? Ребят, мы за 300 рублей даем вам все необходимое. То есть это в дальнейшем, согласно дорожной карте, вы увидите, мы вам даем все необходимое для того, чтобы вы стали успешны за 300 рублей. Вдумайтесь. Да, нужно будет поработать, да, нужно будет вложить усилия, да, нужно будет вложить время. Если вы про маленькие инвестиции, мы говорим, 300 рублей. Если у вас нету большого капитала, хотя бы 1010 долларов, это 700 тысяч рублей слишком, придется хорошо поработать, потрудиться. Даже если у вас есть 10 тысяч рублей, 10 тысяч долларов, все равно нужно очень много прикладывать усилий для того, чтобы еще больше достигнуть. Понимаете? И это мы все можем вам дать. А дальше. Давайте дальше перейдем. А, один DVD-токен. Что такое DVD-токен? Давайте с этого начнем. То есть, возможно, ну, в связи с тем, что... Кто-то сказал одно, потом третий, четвертый, пятый, как глухой телефон. Доходит ну, не совсем верная информация. DVD-токен – это внутренний токен распределения. То есть он нигде на бирже, сейчас его нет, он не торгуется. Это внутренний токен, который приносит вам доход на автомате за счет распределения прибыли между всеми нами. То есть все, кто купили токены, между нами распределяется прибыль. Это очень важно понять. То есть это внутренний токен. Один DVD-токен равен 300 рублей. Я вам говорил, что за 300 рублей вы получаете это. Мы здесь специально написали еще доходность текущую в презентации. прям. То есть это средние цифры, которые можно сейчас, соответственно, говорить. Что вот смотри. Сейчас цифры такие, но э, важно, мы не гарантируем такую доходность. Это просто мы, исходя из аналитики, то, что сейчас получается. Мы такие цифры написали. То есть текущая доходность одного DVD-токена 1-3% в день. Просто 1-3% в день. Э, ни один проект на сегодняшний день не дает такой доходности. Причем, э, ну то есть там... Э, поверьте, то есть там есть легенда, там ä, вам просто вот так вот ä, лапшу на уши вешают, говорят, что мы там трейдеры, мы там что-то еще, да, но не будем сейчас проекты обсуждать другие, все наверняка вы в них участвуете или участвовали, я тоже принимал участие, вот. Никто вам там ничего не гарантирует. И мы тоже не гарантируем, но показываем механизм, как это все изнутри происходит, максимально честным образом. Вот. И важно понимать, что процент, он плавающий и зависит от созданного товарооборота нами. Мы все здесь одна единая команда. То есть мы встаем здесь все в одну единую линию. И неважно, ты продал токен кому-то, да, кто-то купил после тебя, или кто-то другой, или просто человек с сайта зашел сам, под компанию зарегистрировался и купил токен. Все в любом случае встают друг за другом, и мы все одна единая большая команда. Почему я везде в телеграм-канале везде говорю о том, что мы одна большая команда, нужно двигаться сплоченно. Каждое действие, каждый отзыв, каждый комментарий очень сильно влияет на все, на товарооборот А товарооборот влияет на доход. Это очень важно, то есть процент плавающий. А дальше. Не будем сильно затягивать. А, Механизмы работы. Для того, чтобы примножить средства в два раза, Дивиденда, вам необходимо купить хотя бы один внутренний токен, DVD, и вы сразу начнете получать дивиденды с каждого купившего токена после вас. То, что я сейчас сказал. Чем больше покупаете DVD, тем э, больше сумму средств вы можете приумножить. Сейчас объясню. Ребят, давайте какую-то эту физкульт-физкульт э, физкульт такую разминочку напишите как вы вообще, не знаю, смайлик, огоньки можете запустить, как у вас настрой, как у вас энергия, чтобы тоже я получал обратную связь от вас. Интересно ли вам слушать, интересно ли вам, соответственно, информацию всю воспринимать сейчас. Напишите обратную связь, а я пока что продолжу. Я буду видеть вот здесь вот краем глаза ваши комментарии. У меня здесь вот такая вот штука стоит. Соответственно, я вот весь ваш чат читаю вот здесь. Можно вот так вот поставить здесь сбоку чат. Во соответственно здесь у меня чат будет <смех> короче э, по поводу того что чем больше вы покупаете тем больше соответственно э, сумму можно приумножить как это работает по факту нам нет разницы э, купишь ты допустим один э, один э, тысячу токенов или тысяча человек купит по одному токену нам разницы нет почему объясню потому что каждому токену присоединяется, присваивается, точнее, свой коэффициент. То есть у каждого токена свой коэффициент. И, по сути, число пользователей, людей и число токенов, они никак не связаны. То есть это отдельно все живет. То есть механизм работает вне зависимости от того, сколько людей присоединено. Естественно, лучше, лучше допустим, короче цель основная у нас – собрать комьюнити из людей. То есть чем больше людей, тем лучше. Вот, ну, нам большие инвесторы сейчас не нужны, то есть, ребят, я вам сразу скажу, большие инвесторы нам не нужны, нам не, нужны, не нужно много, слишком много денег от каждого из вас. Лучше пусть зайдет, я не знаю, миллион человек, который по 300 рублей будет, соответственно, приумножать, чем один человек на миллион долларов, понимаете, вот, это намного лучше. Это тоже важно понять, то есть мы не хотим, мы не хотим просто инвесторов, мы не хотим людей, которые просто, то есть ничего не будут делать, ничего не будут предпринимать, не будут разбираться, просто вложить деньги. Да, вы можете здесь приумножить деньги, вы можете сюда вложить, вы можете приумножить, но нам нужны заряженные люди. Или если не заряженные, то, соответственно, с желанием зарядиться хотя бы, понимаете? Вот, это тоже важно понять. Но если, я вам так, то есть это такая лазейка, если вы заведете сейчас большую сумму денег, если уже инвестировали, то вы все равно ее приумножите. То есть вы все равно ее приумножите, потому что нам разницы по факту нет. Я вам просто человеческий фактор говорю, что какие люди нам нужны. Так вот, дальше. Алгоритм действий. Объясню сразу, чтобы вот это вы можете потом видео пересылать, люди могут это посмотреть, все, соответственно, информацию получить. Как, как начать получать прибыль? Купить токен, один внутренний токен, распределение. Далее нужно э, подождать, пока э, после вас покупают другие участники эти токены, узнавшие про, о проекте. И далее уже согласно прописанному алгоритму, который работает вне зависимости от нас, то есть мы никак не можем на него повлиять. Э, это все автоматически происходит. В установленное время каждый день... Срабатывает механизм автоматического распределения суточной прибыли. То есть каждый день в 15.00, как вы уже заметили, по Москве в одно и то же время на ваш внутренний кошелек начисляются деньги, дивиденды. Вот. То есть такой механизм очень простой, на самом деле. То есть вам, по сути, ничего не надо для этого предпринимать, просто токен и все, и ждать. Либо, соответственно, начать рекомендовать тоже и ускорять еще это движение. Дальше, то есть, вот это тоже момент с вами разберем. Uh, каждый DVD-токен имеет свой коэффициент от 1 до 2. Есть видеоразбор подробно. Можете его отдельно потом посмотреть. Uh, коэффициент растет автоматически. То есть, смотрите, если вы купили, например, сегодня токены, то у вас присваивается коэффициент 1. Как только после вас еще кто-то купил токены, ваш коэффициент автоматически приближается к двойке. И коэффициенты каждого из нас постоянно стремятся к двум. То есть, смотрите, они постоянно стремятся к двойке, так двигаться. И э, вам для этого ничего не нужно предпринимать, то есть, э, по факту. Вы можете, конечно, способствовать тому, чтобы у всех ускорение было, э, движение быстрее, даже за счет того, чтобы будем активно развивать нашу площадку. Но по факту это все автоматически без вас происходит. То есть, э, после покупки новых токенов, э, процент, э, точнее коэффициент растет, и чем больше ваш коэффициент, тем выше суточный процент начислений. Почему в чате, допустим, пишут люди, я читаю уже тоже постоянно, у меня столько начислилось, а у меня столько, понимаете? У кого-то коэффициент выше, у кого-то кого меньше. То есть кто раньше зашел, например, да, у него коэффициент выше. Но если вы сегодня, допустим, получили меньше, чем кто предыдущий раз зашел, да, то через время у вас автоматически коэффициент повысится, и у вас будет такой, такая же доходность, как и у того человека. Вот, То есть коэффициент – вопрос времени просто. Сколько он вырастет? И при достижении коэффициента, здесь неправильно на самом деле написано, короче, этот пункт, пока вы не получите x2, пока вы в два раза не приумножите сумму свою, у вас работает токен, то есть он не деактивируется. И как только вы получили в два раза больше, то есть вложили, например, не знаю, там, 30 тысяч рублей, получили 60, или вложили 300, получили 600, да, 300 вложил, получил 600, все, у тебя токен деактивируется, и потом мы тебе предлагаем, для того, чтобы сохранить коэффициент текущий свой и продолжить работу под начислением, да, мы предлагаем тебе реактивировать этот токен со скидкой согласно условиям, вот, такие вот, соответственно, такой момент, по поводу токенов, я думаю, разобрались, дальше, Квалификации. Давайте здесь не будем долго задерживаться. В общем, это все вы видели. Это вы можете посмотреть в слайдах. Квалификации очень простые то есть маркетинг-план супер простой: 8 квалификаций: чем выше ваша квалификация, тем больше вы зарабатываете по факту денег. То есть открывается там, Чем выше ваша квалификация, тем больше уровней в глубину открывается. Всего их 6 Шесть линий, 6 поколений вниз. То есть, грубо говоря, вот смотрите, вы одного человека пригласили это ваше первое поколение. Если этот человек пригласил еще человека, это ваше второе поколение. Если так, ну и так далее, то есть третье, 4, 5, 6, здесь можно до шести поколений получать вознаграждение за прямые продажи. То есть если вы кому-то порекомендовали токен, он купил ваши рекомендации по вашей ссылке, то вы получаете мгновенно вознаграждение. Вот, какие вознаграждения? Давайте здесь расскажу еще про промо. Во-первых, в четвертой квалификации открывается возможность делать рассылки по всей команде. Мы это сейчас функционал внедрим, и вы можете оперативно рассылать сообщения по всей своей команде, им в Telegram-бот придет от вас, от вас письмо. То есть вы, допустим, не знаю, скажете, ребята, давайте соберемся с вами все вместе, там, на Zoom пообщаемся, стратегию обсудим, или там есть какая-то новая, допустим, тема, или, не знаю, там что-то, нужно, короче, обсудить, есть идея. Все, делайте рассылку по команде, вся ваша команда, соответственно, это видит. Вот. Дальше. За пятую квалификацию мы дарим наушники, Apple Watch, Apple Watch говорит наушники, у меня уже все, наушники AirPods 2, дальше за шестую Apple Watch, шестой серии последние, за седьмую мы дарим iPhone 12 Pro Max, пока что как бы 13-й будем дарить, 13-й последнюю модель, вот он уже, кстати, в сентябре выходит, так что кто успеет к сентябрю закрыть седьмую квалификацию, подарим этот 13-й iPhone. Вот. Ну и, соответственно, восьмой, за восьмую MacBook Pro M1. То есть в вдобавок э, к, день, к деньгам, в вдобавок к тому, что вы и так очень много заработаете, поверьте, по этому маркетингу, мы вам дарим просто бонусом еще и такие призы приятные. Для того, чтобы вы еще более эффективны были, для того, чтобы вы были более крутые там, и так далее, современные. <с United -human> вот. Кто хочет быть современным, закрывайте квалификации. А, вот, по, по поводу бонусов продаж. Вот, есть 6 линий, а, в зависимости от квалификации открывается опять же процент. Как это работает? Очень просто. Например, ваша квалификация 3. А, вы, а, допустим, человеку, вашему рефералу продали а, токены, 10 токенов, по вашей ссылке он купил на 3000 рублей. Вы мгновенно получаете 450 рублей. Ну, думаю, понятно, да, в принципе. Один токен 300 рублей стоит. А, есть еще бонус дивиденда. На это тоже, соответственно, я время выделю, потому что это считаю очень важным. Не просто так мы написали, что это жила, золотая жила к финансовой свободе. Почему? Потому что в кабинете будет такой показатель, который будет показывать ваш потенциальный пассивный доход в месяц. То есть... Вы создали структуру, вы создали команду, у вас определенный товарооборот случился в команде, вы создали его. Все. Как только люди получают X2 в вашей команде, им нужно реактивировать токен, то есть заново его продлить. Как только люди его продлевают, как только каждый из нас это делает продление. Ваш вышестоящий наставник или вы от вашей команды получаете заново все бонусы, которые до этого получали. Прикиньте, то есть один раз продел проделали работу, помимо того, что вы создали команду, помимо того, что вы объединили всех, вы получили деньги и потом еще раз получаете те же самые бонусы. Понимаете? Все, то есть это уже пассивный доход за счет активной деятельности. Это пассивный доход за счет актива. Дополнительный вид, вид дохода просто. То есть это уже какой четвертый вид дохода. А Сейчас к самому интересному будем переходить к розыгрышу, соответственно, в конце перейдем. Ну и, и к дорожной карте сейчас будем переходить. Так, у меня уже сегодня голос немножко садится. Поехали дальше. Как это работает? Ну, думаю, понятно. То есть, если у вас, допустим, на первой линии 10 человек, которые купили по 10 токенов, и на второй линии 100 человек, которые купили 10 токенов тоже, да, то э, ваш бонус на следующий месяц сразу же, то есть всего у вас 100 человек, допустим, в команде, 110, вы получаете 13 тысяч пассивного дохода в месяц. Это больше, чем э, средний, средняя зарплата по всей России. 13 тысяч рублей в месяц. Я сам из города Барнаул. У нас там, э, я видел зарплаты, то есть представляете, 7 тысяч рублей в месяц. Э, бедная женщина, которая у нас убиралась в школе, когда я учился, да, потом еще в университете, Получалось 7 тысяч рублей в месяц, представляете? Здесь вы получаете 13 тысяч просто за то, что один раз проделали работу и в дальнейшем, то есть никаких действий для этого не предпринимаете, просто оповещаете людей. Просто за то, что вы делитесь информацией, получаете деньги в два раза больше практически, чем прожиточный минимум в России при минимуме усилий. Дальше. Сейчас, секунду. Почему мы так быстро растем? Вопрос, наверное, такой возникает. И если кто сомневается, что мы быстро растем, посмотрите в чат, посмотрите в чат, сколько у нас людей, посмотрите в канал, посмотрите, сколько у нас на трансляции. На седьмой день запуска компании. сейчас в онлайне 225 человек, представляете? То есть мы должны делать квантовые скачки каждый раз сейчас. То есть на следующей трансляции будет 400 человек, да? Через неделю, я думаю, еще потом, то есть 600, 800, потом уже, то есть удвоение пойдет геометрическая прогрессия. Кто сейчас на трансляции вы все огромные молодцы. Я вам безумно благодарен за то, что вы сейчас выделяете время, за то, что вы разбираетесь в этом, а не просто тупо проинвестировали и забыли, понимаете? То есть, когда вот такие компании появляются, которые говорят, заходи, инвестируй, не надо ничем разбираться, это, то есть... Это убивает нас, понимаете? То есть развивается такое мышление потребителя, когда ты просто тупеешь на самом деле. Я сам с этим столкнулся. И очень важно, очень круто то, что вы выделяете на это время. А, почему мы так быстро растем? Да, То есть давай подрезюмируем то, что я сейчас сказал. Для быстрого масштабирования сообщества Командой проекта был разработан самый простой и одновременно самый денежный инструмент, позволяющий быстро приумножить деньги и создавать капитал для инвестиций в высокодоходные интернет-проекты. Самое главное, знаете, то, что не просто создавать, а с минимальных вложений. То есть основной офер, основное предложение, наша уникальность в чем? В том, что мы можем позволить людям с минимальных вложений, с 300 рублей, начать создавать капитал с 300 рублей. Вдумайтесь. Вот поэтому мы так быстро растем. Нет решений просто на рынке других. Если есть, то, соответственно, скиньте мне. Я рад любой конкурентности. Я за здоровую конкуренцию. Так что скидывайте, тоже обсудим. Предложим сотрудничество. Промо. да, То есть какие промо у нас есть, но вы в курсе. Давайте быстро здесь пробежимся. Бонус быстрого старта у нас сейчас заканчивается, 1 сентября он больше не будет доступен. То есть если вы сейчас в кабинете не успеете до 1 сентября активировать э, бонус на неделю и для того, чтобы выполнить условия, э, с 1 сентября он у вас исчезнет. И после этого только через два месяца он будет доступен. Мы его будем периодически включать. Может быть и раньше, но, скорее всего, раз э, в два месяца мы будем его включать. Дальше бонус эго. Бонус эго, соответственно, будет скоро тоже внедрен. Сразу скажу, что никто на рынке такого не делал. Знаете, сейчас, ну вот кто в рынке инвестиций в рынке сетевого, меня сейчас сразу поймете. Сейчас везде поголовно предлагают различные условия. Там, знаете баунти условия. Как это еще называется, а, типа особые условия, да, там, да? на особых условиях зайти в компанию. Мы тебе там выделим квоты какие-то. То есть, ну мы видели много таких компаний, которые на самом деле такое сделали и просто на этом потом себя закопали сами. Вот. А, но это хороший инструмент, на самом деле, да, бонус. Э, ну, когда вот так, все, э, когда э, когда человек, то есть каждый я знаю из, из вас, я сам всегда хочу себя чувствовать каким-то особенным, то есть потешить свое эго. И мы сделали этот бонус максимально сбалансированным, сделали его таким, что вот он будет очень вкусный, интересный, полезный, так скажем, да, то есть выгодный для вас и выгодный для нас в том числе. Каким образом это будет работать, вы чуть позже узнаете, потому что мы это анонсируем. Я вам скажу так. У каждого, кто сейчас смотрит эту запись или смотрит в онлайне нас, да, и будет участвовать в розыгрыше, получит возможность напрямую общаться с основателем компании, то есть со мной, получить индивидуальные условия в компании, ну и получить ряд других плюшек. Вот получив этот бонус, он будет за место быстрого старта. Мне кажется, это крутая новость, ребят. Если вы считаете также, же, что... Возможность напрямую общаться, попасть в лидерский совет, в отдельный чат, где я буду напрямую передавать информацию, отвечать вам на вопросы, э, координировать вас в дальнейших действиях, да, то есть э, какие-то отдельные условия вы сможете получить. Если это круто, напишите двоечку в чат, давайте двоечку в чат, я посмотрю, если это круто, э, соответственно, как вам, как вам, напишите. Мне кажется, это прикольно. Мы, еще этого никто не делал, и э, вы будете в шоке, как это будет работать. Это будет очень интересный бонус, его прям реально будет интересно за, его достигать. И даже если придут новички, если вы только подключились к компанию, вы тоже сможете его выполнить абсолютно легко на самом деле. Все, вижу, двоечки полетели. Да, кофе сходим попьем. Ребят, реально, то есть это уникальный бонус будет, который дай, будет давать такую возможность. Вот. Все, отлично. Поехали дальше. Теперь самое вкусная Дорожная карта, ребят. Roadmap, дорожная карта. Самое основное, наверное, то, что сейчас э, все ждали, наверное, да, понять, куда мы пойдем развиваться в каком направлении будет дивиденды развиваться, и э, все мы, соответственно, куда лодка пойдет плыть, да? Вот, э, вижу ваши двоечки, но мне кажется, все, вы заслужили, то, что, чтобы дорожную карту узнать, это 100%, нас 233 человека в чате, давайте сделаем 250, и я начинаю прямо вот разослите своим партнером ссылку сейчас, на трансляцию, чтобы как можно больше людей дорожную карту сейчас увидели. Давайте 250 человек в онлайне, я начинаю дорожную карту рассказывать. Дорожная карта. Хватит чат засорять. Если такие люди, знаете, человеку рассказываешь про возможности, про, рассказываешь про то, что, блин, круто вообще, да, поделиться эмоциями. Вот когда, знаешь, мне, у меня тоже такое было всегда. Говорят тебе там, напиши двоечку в чат или дай какую-то обратную связь. А я так думал про себя, да, нахрена мне писать, сейчас и так там тысячу человек напишет, да зачем моя двоечка нужна, да? но на самом деле, когда вы смотрите какую-то информацию, даже вот если будут какие-то курсы, будете смотреть, вебинары или просто там что-то еще, где вживую выступление идет, да? когда вы просто слушаете, воспринимается примерно 10% информации. Если вы записываете, воспринимается где-то 40% информации ручкой. А если вы еще и даете обратную связь и активно участвуете в разговоре, вы воспринимаете практически 90% информации сразу. Поэтому очень важно интерактив, то есть важно взаимодействие наше с вами. Вот, без этого никак Ну все поехали а, поехали я вижу что близко к 250 а, Я думаю сейчас мы дожмем вы раскидаетесь соответственно по чатам по каналам все и у нас будет 250 цель выполнена я люблю выполнять цели не знаю как вы но я очень люблю а, поехали дорожная карта ребят сразу тут все видно а, это еще не все будет еще второй 2 соответственно слайд а, первое то есть смотрите официальный старт компании был 22 числа то есть 22 августа мы запустились, это было полнолуние, это полная фаза Луны, обновился цикл, это связано с обилием, то есть с благосостоянием, то есть все хорошо, специально в этот день мы запустили. В сентябре уже, то есть мы сделали ряд изменений, вы можете наблюдать по сайту, то есть мы сейчас сделаем новый лендинг, мы сейчас сделаем различные внедрения на самом сайте, но это мы решили не афишировать, мы считаем, что это должно быть по умолчанию просто. В дорожной карте мы добавили важный элемент, в сентябре, то есть мы уже сейчас на днях это сделаем, вы на сайте после планерки, я надеюсь, уже сможете увидеть, ребят, программисты, кто если сейчас трансляцию смотрит, я надеюсь, вы меня услышали. Нужно сейчас выкатить в меню раздел, прямо сейчас, чтобы он появился, раздел «Визитки». Что это значит? Это значит, что будет доступен конструктор цифровых визиток для социальных сетей. У каждого из вас есть социальные сети. Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб, Телеграм. И людей, когда вы что-то продаете, нужно куда-то перенаправлять всегда. В какое-то другое место. Так вот, у нас есть собственный, собственная разработка конструктор для цифровых визиток. Сразу скажу, он круче, чем топлинк даже. То есть вы сможете за 15 минут создать свой одностраничный сайт. За 15 минут одностраничный сайт в современном дизайне. Вам не нужно разбираться в кодах программирования, что-то еще. Просто интуитивно, пальчиками там подвигали, написали текст, все, сайт готов, представляете, за 15 минут. И все это человек навсегда получает за 300 рублей за 300 рублей он будет получать сразу вот этот конструктор визиток. На секундочку, Топлинк, ну, это считается как бы лидер на рынке из конструктора визиток, стоит 10 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, на год. То есть, если разделить 10 тысяч на, получается, на месяц, то в районе 1000 рублей это в месяц стоит, представляете? Чуть меньше, про там, 700 рублей. Мы за 300 рублей, за 300 рублей даем вам навсегда этот конструктор визиток, вы сможете его использовать, для своих каких-то целей, для своих проектов, для своих сайтов, создать свою личную визитку, где вы себя будете продавать. Это первое, что мы сделаем. Дальше, я думаю, вы уже прочитали, я чат еще не открывал, боюсь даже открывать, что вы там пишете. А, обучающие курсы по финансовой грамотности, и а, инвестициям и продвижению интернет-проектов. То есть, смотрите, первое, мы дали вам сайт, вы сможете делать сайт свой. Конструктор визиток, визитку свою можете сделать цифровую. Дальше, мы, мы вас обучаем в финансовой грамотности, потому что это реально большая проблема, люди финансово безграмотные. Я сам, э, не, ну, то есть мне пришлось самому обучаться финансовой грамотности, потому что я из обычной, из бедной семьи, реально, то есть меня никто этому не обучал, ни в школе, ни в университете, я думаю, у вас также. И э, мне пришлось самому наверстывать. Это здесь будет. То есть за 300 рублей вы получаете, соответственно, все это дальше мы вам предоставим инструкцию и обучение по генерации, то есть мы вам покажем конкретно инструменты дадим и расскажем как привлекать огромное количество трафика например через telegram да? сейчас в телеграме вообще все происходит есть э, инструменты для того чтобы э, сделать парсинг из других чатов ну кто поймет о чем я говорю э, то есть из других чатов перетянуть людей в свой чат сформировать его и дать уже там информацию, то есть можно вот таким образом э, огромный трафик э, гнать на себя, на свою визитку и тем самым доносить информацию. Но давайте чест честными с вами будем. Есть вот человек, например, супер профессионал, который умеет круто говорить, который умеет круто продавать, рассказывать, скольким людям он сможет за день рассказать полностью идею. Вот, Допустим, то, что я вам в рамках планерки рассказываю, да слушайте, я уже провожу 40 минут, у меня уже голос садится, представляете? То есть 40 минут я провожу, у меня все. Сколько раз я так смогу провести вебинар? Ну, давайте вот честными быть. Можете написать в, это, в комментариях, сколько конкретно раз ты сможешь провести вот также вебинар за день, который будет длиться примерно час. Честно скажу, я, я вот ну, максимум два раза, и то нужно передыхать. Понимаете, а если ты сделал, допустим, записал вебинар, записал информацию, или просто взял видео готовое уже, которое уже за тебя сделали, выложил в Телеграме, его увидело, например, 20 тысяч человек. Из 20 тысяч человек заинтересовалось, например, 2 человек. Из этих 2 тысяч зарегистрировалось, например, 200 человек к тебе в команду. Из 200 человек... Купили токены, например, 100 человек, со 100 человек ты заработал, например, 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. И все это благодаря тому, что ты приложил минимальные усилия и просто дал информацию, разместил ее. И даже ты уже можешь, соответственно, наращивать это все, то есть наращивать еще больше людей, еще больше информации. И у тебя все автоматизировано. Короче, мы дадим инструменты вам для того, чтобы вы автоматизировали свой бизнес. Реально, то есть и не только автоматизировали, а еще самое важное, обучились этому всему. И если что, могли от нас отделиться даже, то есть могли самостоятельно двигаться дальше и просто э, занять лидерство на рынке. Вот это наша цель. А третье, что мы сделаем, это, соответственно, ноябрь уже будет, очень скоро на самом деле. То есть в ноябре мы выпускаем раздел э, будет называться рекомендованные проекты, мы все-таки это сделаем, мы не хотели, точнее, хотели убрать, но решили, что все-таки надо сделать базу актуальных высокодоходных интернет-проектов и конструктор инвест-клубов. То есть, смотрите, здесь на самом деле важно не первое, а второе. Сейчас объясню. Это еще нигде не афишировал, не рассказывал. База актуальных высокодоходных интернет-проектов. То есть, вы сможете на сайте прям зайти, и получить информацию обо всех текущих существующих проектах на рынке. То есть вы смотрите просто, мы за вас это все сделали, вам даже не надо напрягаться. Вы смотрите, смотрите, вот, вот допустим, этот проект платит столько-то, он работает столько-то, этот проект столько-то. Все, вы просто берете, выбираете и инвестируете туда. То есть мы по факту вам будем выступать неким гарантом того, что в эти проекты можно инвестировать, потому что мы их сами будем отбирать. То есть у нас на площадке будут самые лучшие проекты реально, То есть которые, ну, которым доверяют. Вот, Но это не самое главное еще. Это еще не самое главное. Да, я тут читаю два раза, один-два раза. Вот, такое нельзя убирать, согласен. Самое главное, что мы сделаем, это конструктор инвест-клубов. Смотрите, как это будет работать. Каждый сейчас, знаете, вот на рынке все хотят сделать свой инвест-клуб, все хотят забрать лидерство на себя, да, но, к сожалению, давайте быть реалистами. Не у всех получится создать свой инвест-клуб. Согласны? То есть именно... Технически, то есть нет инструментов, нет понимания, нет большого ресурса, возможно, для того, чтобы это все сделать Мы вам даем конкретный инструмент, я вам покажу в дальнейшем, уже воронку нарисую Как это все сделать, и вот сейчас, думайте, ту команду, которую вы здесь создаете в дивидендах Пусть это даже у вас один человек сейчас команда, пусть даже 10 человек, не знаю, там 100 человек, неважно Все эти люди, это, ваш, это члены вашего инвест-клуба мы вам предоставим возможность на нашей площадке создать свой инвест-клуб, не знаю, там клуб, там, не знаю, клуб э, этих веселых и находчивых, там, не знаю, назовите там, ну неважно, то есть свое название называете, создаете на нашей площадке клуб, отделяетесь обратно, мы вам даем все инструменты, все необходимые знания для того, чтобы вы передавали это своим людям, обучали их, э, ну и так далее, вот. и у нас будет еще отдельно Рейтинг этих клубов, то есть, представляете, вы создали клуб, возможно, есть клуб, у которого большее больше количество участников, но ваш клуб, например, более эффективный по показателям сегодня, да, и он поднимается в топ, да, это как по принципу арены, и высвечивается в самом верху, и люди, даже которые пришли просто с интернета и случайно узнали про дивиденды, узнали про нашу платформу, про нашу площадку, они видят ваш клуб и выбирают из всех доступных именно ваш, и идут к вам уже в проекты, к вам в компанию и инвестируют деньги в ваши проекты, представляете? Круто, мне кажется. Можете написать как-то обратную связь. Вот. Ну и, естественно, в декабре, для того, чтобы все это было удобно, для того, чтобы было все это интуитивно понятно, можно было этим пользоваться, мы сделаем мобильное приложение. Там будет, соответственно, в формате а, тестов, можно будет обучаться финансовой грамотности, выделяя по 30 минут в день, там, проходить различные там, вот эти вот игры там, ну и так далее. Вот. А Обучающие курсы смотреть. Доступ, соответственно, к маркетингу, который у нас есть, да, дивиденды сейчас, прям будет в приложении, база актуальных всех инвест клубов конструктор инвест клубов визиток, все это будет в приложении. Это мы планируем сделать в декабре. А дальше, дальше, ну держитесь, дальше, самое будет жаркое, наверное, да? Почему жарко? сейчас поймете. В январе мы планируем сделать съезд лидеров на Бали. Сейчас это на сайте будет прямо афишировано. Мы выложим условия, как попасть, соответственно, на, как попасть на бали. У каждого, кто сейчас смотрит, не знаю, либо в онлайн, либо в записи, у каждого конкретно у тебя есть возможность попасть в январе с нами на бали. Я там лично буду, мы будем с вами там, соответственно, и отдыхать, и обучаться, и прокачиваться. То есть все вместе обсуждать стратегию в январе съезд лидеров на бали. Это будет. А, можете пальмы в чат накидать Стикеры пальмы найдите Или море вот. а, Есть такая песня Вы меня все за, я хочу на Бали а, Сейчас, наверное, не актуально Но к январю, я думаю, будет очень актуально И шестое, шестое Очень важно Прямо вот Это вот самый, наверное, ответственный момент будет Создание и листинг Токена сообщества на криптобирже То есть мы создаем Токен DVD который у нас есть уже, DVD, и загружаем на бирже. Будет листинг токена, и, соответственно, курс будет расти, мы его будем постоянно поддерживать, и самое главное, будем обеспечивать ликвидность этого токена за счет того, что у нас уже будет создана экосистема, будут созданы продукты, будет приложение, и... Э тот текущий маркетинг, который сейчас даже есть, будет заводить денег только в токене, скорее всего. Ну, то есть, возможно, будет в токене заводить деньги. Соответственно, будет постоянный товароборот. И цена токена от этого будет постоянно расти. Понимаете? Вот, это, соответственно, в феврале 2022 года. Очень скоро, поверьте. То есть, осталось меньше, чем полгода до этого. До этой цели, когда мы с вами также на планерке соберемся, и я объявлю, соответственно, открытие и листинг токена на бирже. Вот, и седьмое – не менее важно, тоже в феврале мы запускаем новый маркетинг-план. То есть тот, вот этот текущий маркетинг, который сейчас есть, он, соответственно, будет произведен ему рестарт. Либо мы сделаем какой-то новый маркетинг и запускаем его э, в феврале. Для чего это делается? Смотрите, даже если, даже если будут люди, такое маловероятно, но, например, будут люди, которые, допустим, проинвестировали сейчас дивиденда и получат Вообще, мне кажется, об этом никто никогда не говорит. Получат, например, э, там, чуть меньше, чем они вложили, то есть не успеют все вернуть, например. Да? И мы говорим, что мы запускаем новый маркетинг. И люди начинают, например, паниковать. Да? Мы говорим, смотрите, ничего страшного, то, что вы недополучили, мы вам компенсируем в новом маркетинге. То есть вы встаете в новый маркетинг чуть вперед, и мы вам компенсируем то, что вы недополучили просто. А лидеры, которые подключатся, то есть кто сейчас придет после, вы и так заработаете, понимаете? А те, кто не недополучили, мы им компенсируем. И по факту мы сделали такую систему, я писал в телеграм-канале не просто так, мы сделали систему такую, которая вечно может нас кормить всех, вечно может работать и просто ну, нескончаемо приносить деньги, приносить трафик, заявки и так далее. И в рамках этого мы можем каждый реализовывать свои цели. Просто вдумайтесь. Вот такая, такая дорожная карта. Uh, уже купили, хочу на бале. Так, <смех> <смех> отлично. Так, uh, в общем, это, в принципе, все.